Йо, дорогие друзья с вами никас брокера в него вот на канале 3x -а. И, ребят в этом видосе может быть будет один из самых лучших звуков потому что я выключил звуки игры это я проверю после записи этого видоса если он будет скучный, тогда в следующий раз мы будем проходить со звуком но в прошлый раз мы остановились на том что э, мы остановились что мы взорвали крепость. И. <смех> мы нашли фрагмент. Вот какой-то из этих. Теперь нам надо это нам все собрать. И это как я понимаю. Будет очень. Очень. Скучно. Потому что их надо собрать. Тут надо все подгонять. И плюс это очень медленно. Потому что даже. Uh, в... в 9 улик тайны жминой бухты там все быстрее собиралось прям в разы, потому что, ну что это? ну какую-то часть я то подсобрал, чуть-чуть подсобрал, подсобрал, только теперь их еще и подгонять надо. Чего? Мне нужна вот сюда вот, вот эта страна к тему только. Где где? О, нашел. Но вот тут идет все правильно. Потом вот это сюда, вот это. Нет, вот это сюда, как я понял. Или вот это сюда. Нет, ты вот так. Даже не ты. Тут нужна роза. Ты сюда как-то, ты сюда. Ч ⁇ -то получается. Потом ты сюда. Нет, нет. Вот что. Да. Ты, море, идет. Потом. Что-то... Вот это уже более-менее идет схоже на правду, но... Что-то мне не верится. Сюда. Ну, все, сейчас. А, нет, я дебил. <смех> я полный дебил, ребят. Я-то сам с этой стороны начал собирать надо было продолжать-то так вот так вот так нет это что ли как-то как-то вот так нет нет не так ну это рука его сейчас надо тело приподнять даже не так, вот так сложно, потому что мне надо корабль сейчас еще подсобрать, ребят, это сложно, я должен корабль еще подсобрать полностью-то, да? Нет. Нет. Сейчас. Это вот так? Угу. Тогда. Тогда, тогда, тогда. Тогда. Сейчас. Вот тут. Вот <с> идет несостыковка. Как я понимаю. Плюс вот тут еще несостыковка. Потому что еще идет еще одна несостыковка. Вот тут... Чего? Тут очень много несостыковок сейчас идет, ребят. А! -а, -а. Вот. Вот. Вот. Или нет? Корабль. Его команда. Тогда вот так. нет нельзя их поменять нет поменять тоже нельзя ребят это сложно нет тут тоже нельзя менять потому что вот так так, вот так, вот так. Вот. Наконец-то что-то получается уже. С этой части корабль. С этой части тоже. Mm -hmm. Ну, вот тут какая-то несостыковка. у я понял. Я вас. Чего? А это тогда... ребят да, надо было наоборот а -а -а. надо было все наоборот сделать а, -а, а ребят я на это очень много времени потратил о склеп спасибо спасибо что вы открыли склеп <смех> не хватает скрип? Ага Скрипки не хватает <смех> А где скрипка? нас есть О, опасно ага тут должна была быть картина по моему че Чи... нам на корабль нам на корабль надо а, ребята так так куда нам нам как я понимаю, надо вот сюда и вот сюда. Угу. А. Теперь чего нам надо? Желтый первый. желтую добавил третью закрыть потом ага. закрыть потом синюю добавить уже вот сюда тут уже в конце я добавляю красную выливаю и не получается что это кислота а зачем она мне палуба трюм раз два карта это означает а-а-а. Не сюда. Сюда. А, мне кислота сюда, оказывается, была нужна. Свадьба. Мы идем на свадьбу? Ребят, нас на свадьбу пригласили. Вы это понимаете? А я без подарка. Опа. А сейчас... Сейчас еще и подарок найдем. Ребят, ищем подарок. А, пропеллер. Может быть пропеллер давайте а, -а, а дыхательная труп вот она на да. пласт длясты и Дубинка и дубинка еще нужна. А. А, -а, -а, а, а, я вас спал. Ребят, на этом сегодня заканчивается наша еще одна серия по прохождению кошмар из глубин, проклятия сердца. Р ребят, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Если вы подпишете на наш канал, вы не пропустите развлекательный контент подобие влогов, прохождения игр, мнения о аниме. Какие аниме нам нравятся и все в этом духе. Ребят, ну, сегодня был с вами я Никольд Бротья Вы были на канале 3X. Не переключайтесь и всем пока. Пока-пока. Пока. пока, пока.